Привет, меня зовут Аня, и сегодня мы с вами пройдем полный путь от регистрации интернет-магазина до первого успешного заказа на платформе Хабер, для того, чтобы вы как можно быстрее начали получать вместе с нами прибыль. Итак, первый и самый важный шаг – это регистрация вашего интернет-магазина в Хабере. Для того, чтобы зарегистрироваться, вам нужно перейти на сайт Хабер.Про и нажать кнопку «Регистрация». Укажите название вашей компании, имя и фамилию, ваш рабочий email, на котором мы будем отправлять уведомления, контактный телефон, ссылку на ваш сайт. Далее придумайте пароль, нажмите на галочку, что вы согласны с правилами использования системы, обязательно с ними ознакомьтесь и смело нажимайте «Зарегистрироваться». Вы зарегистрированы в Хабере как Marketplace. Все интернет-магазины, которые у нас регистрируются, мы называем маркетплейсами, ведь если интернет-магазин забирает товары другого продавца, он в принципе работает по модели маркетплейса. Сейчас после регистрации вы перешли на страничку «Все товары». В дальнейшем, когда вы будете заходить в Хаббер, вы будете попадать на страничку «Ленты новостей». Теперь нам нужно с вами выбрать товары, которые вы загрузите в свой интернет-магазин, и в дальнейшем будете получать от них прибыль. Сейчас я поэтапно покажу, как это сделать. В разделе «Все товары» мы с вами видим всплывающее окно, в котором указаны основные шаги для загрузки товара в ваш интернет-магазин. Выберите интересующие вас товары, промодерируйте контент товаров или сразу выгружайте товары в свой магазин, получайте прибыль. Вроде все понятно. Нажмите «Все ясно? Начать». В разделе «Все товары» вы можете видеть более 80 тысяч SKU, то есть уникальных единиц товара от проверенных поставщиков. Также это количество ежедневно растет. Хочу обратить ваше внимание, что все товары промодерированы нашими контент-менеджерами и соответствуют стандартам качественного контента. Также отдельно хочу обратить ваше внимание, если вы не нашли в товарах нужный бренд, нужную категорию, либо же нужное название SKU, вы можете написать об этом в ленте новостей. Об этом элементе я чуть позже вам более подробно расскажу. Соответственно, поставщик увидит этот пост в ленте новостей и будет учитывать приз последующей закупки товаров. Возможно, вы уже знаете, какие товары хотите загрузить к себе в интернет-магазин или еще не определились с выбором. В любом случае я вам покажу все возможности и также все фильтры в системе для того, чтобы вы смогли добавить самые топовые популярные товары. Ну что, поехали? Повторюсь, чем больше товара вы загрузите, тем больше заказов вы получите в дальнейшем. Не забудьте выбрать отображение большего количества товаров на странице и добавляйте лучшие товары к себе в каталог. Для быстрого поиска по категориям мы рекомендуем воспользоваться деревом категории в левой части экрана. Также вы можете выбрать категорию в выпадающем окне в самой таблице. Обратите внимание на процент комиссии, указанный в скобках. Это процент, который вы зарабатываете с продажи каждого товара. Он зависит от категории товара. Также вы можете ввести название категории или конкретного товара в поиске по названию. И система отфильтрует все товары, в названии которых присутствует данное слово. Ну и конечно, вы можете отфильтровать товары по бренду, поставщику, розничной цене и наличию. Особое внимание хотелось бы обратить на фильтр по наличию товаров. Вы можете загружать товары не в наличии к себе в интернет-магазин. Как только товар появится в наличии, информация автоматически обновится в вашем интернет-магазине. Но если вы хотите продавать только те товары, которые на данный момент в наличии, то рекомендуем воспользоваться фильтром и выбрать в наличии. Для вашего удобства мы продолжаем отмечать знаком ТОП самые продаваемые товары Хабер. Чтобы их отфильтровать, найдите фильтр «Топ» и выберите «В топ». Важно! Если в фильтре не отображены товары, то, скорее всего, вы ранее уже добавили их в каталог. Обратите внимание на значок в форме глаза справа от каждого товара. Нажмите на него, чтобы просмотреть фотографии, описания и опции для каждого товара. Ну что ж, все интересующие вас товары выделите галочкой в чекбоксе и нажмите «Добавить мои товары». Обратите внимание, что выделение работает только для страницы с товарами, на которой вы находитесь в данный момент. Переходим в раздел «Мои товары». Во вкладке «Мои товары» вы можете видеть товары, которые добавили к себе в интернет-магазин. Вы можете их редактировать, делать более уникальное описание, фото, либо же менять опции. И единственное, что вы не можете менять, это наличие и цены на товары, так как эту информацию контролирует поставщик. Также при желании вы можете убрать товары с вашего интернет-магазина в каталоге «Мои товары», либо же добавить новые товары из складочки «Все товары». Итак, давайте вместе создадим YML-ссылку для загрузки в ваш интернет-магазин. Для этого выделите все товары, нажав на чекбокс и нажмите «Добавить в YML». Вы увидите две ссылки на всплывающем окне. Ссылка для Prom.ua предназначена для импорта в магазин, который создан на базе платформы Prom.ua. Вторая ссылка, так называемая стандартная, предназначена для импорта на такие магазины, как OpenCard и так далее, при наличии модуля для импорта YML ссылок. Вот и все. Ваш YML с товарами уже готов для загрузки. Все, что вам осталось, это вставить ссылочку в нужное поле в вашем интернет-магазине и получать заказы. Помните, что максимально широкий ассортимент товаров поспособствует большему количеству продаж на вашем интернет-магазине. Обращаю ваше внимание, что цены на товары обновляются автоматически, и в цену уже заложена ваша комиссия. Сейчас я расскажу вам, что же делать, когда у вас поступил первый заказ на товар от поставщика Хабер. В первую очередь рекомендую вам как можно быстрее связаться с покупателем по заказу в течение 15 минут. Заказ от покупателя следует передать поставщику после того, как вы совершили звонок, так как лояльность покупателя напрямую зависит от того, как быстро с ним свяжется по заказу. Оперативный звонок клиенту минимизирует шанс отказа от заказа, а также повышает рейтинг вашего магазина в глазах покупателей. Вы можете уточнить у клиента вопросы по товару и, конечно же, по доставке. А также вы должны предупредить клиента о том, что с ним свяжется компания-поставщик, которая будет доставлять ему товар. И все вопросы, которые поступили от клиента, следует передать в комментарии. Хочу обратить ваше внимание, что все наши поставщики по умолчанию работают без предоплаты по товару, за исключением тех случаев, когда клиенту удобно оплатить товар перед доставкой. Но об этом позже. Итак, вам поступил заказ на товар. Скопируйте артикул или название товара, на который поступил заказ в вашем интернет-магазине. Зайдите во вкладку «Мои товары» в личном кабинете в системе Хабер. Вставьте скопированное название товара в поле поиска по названию. Ниже отобразится отфильтрованный товар. Необходимо кликнуть на значок редактирования и затем на карточке товара кликнуть кнопку «Заказать». Система выдаст сообщение «Товар добавлен в корзину». Необходимо закрыть карточку товара без сохранения и перейти в корзину. Кликните на значок корзины и вы попадете на форму оформления заказа. Необходимо заполнить поля имя, телефон, номер заказа на маркетплейсе и в комментарии укажите способ доставки, адрес доставки или номер отделения новой почты, если его указали при оформлении заказа. Также в комментариях вы можете указать все вопросы по товару, которые вам озвучил покупатель. После этого кликните кнопку «Оформить заказ». Важно! Если вы не хотите, чтобы вашему клиенту перезванивал поставщик, просто напишите это в примечании к заказу. Перейдите во вкладку «Заказы» и перейдите в «Мои заказы», чтобы отслеживать статус выполнения заказов поставщиком. Поставщик видит заказ со статусом «Новый» в системе «Хаббер». Он меняет статус заказа на «В работе» и связывается с клиентом, представляется поставщиком вашего интернет-магазина, уточняет детали заказа, договаривается о сроках доставки и способе оплаты. Как только все договоренности с покупателем достигнуты, поставщик меняет статус заказа на данные подтверждены, ожидает отправки. Если же что-то пошло не так, то поставщик ставит статус «Отмена» и указывает причину отказа. Дальше поставщик меняет статус заказа на «Передан службу доставки», а также вводит номер ТТН в специальное поле в системе Хабер. Поставщик самостоятельно проверяет выполнение доставки по номеру ТТН. Когда заказ будет выполнен, ставит соответствующий статус системе. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по обработке заказа поставщиком – напишите ему вопрос в личной переписке в Хабере для получения быстрой обратной связи. Поздравляем! Вы передали заказ поставщику. Теперь вам осталось отслеживать статус заказа. Также скажу пару слов о выплатах комиссии и бонусов. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что выплата происходит 20 числа ежемесячно за предыдущий месяц. То есть за июль у вас будет оплата 20 августа. Во-вторых, хочу обратить внимание, что комиссия выплачивается только за выполненные заказы. То есть это заказы со статусом «выполнено», которые были проставлены более 14 дней назад. Это требование законодательства Украины. Предварительно вам будут направлены акты на почту, которые вам нужно подтвердить и, соответственно, отправить свои реквизиты для выплаты. Важно, если Хабер запускает какую-то акцию, вы об этом будете уведомлены по почте, а также по деталям можете уточнить у своего личного менеджера. Также хочу обратить ваше внимание на такой важный раздел для увеличения продаж Хабер, как «Лента новостей». Здесь поставщики ежедневно публикуют информацию о себе и о своих товарах, для того, чтобы вы могли загружать свой интернет-магазин, новинки рынка, а также самые популярные товары. Здесь же вы можете видеть актуальную информацию о событиях компании Хабер, а также об обновлениях системы. Еще раз напомню, что в этом разделе вы можете видеть публикации от поставщиков с самыми популярными товарными предложениями. Новости Хабер, обновления в системе, а также акции и скидки от наших поставщиков. Также мы рекомендуем вам делать публикации в ленте новостей. Это удобный инструмент для поиска партнеров-поставщиков, предложений о загрузке определенных брендов и категорий товаров, которые интересны вам, и многого другого. Например, вы можете постить следующую информацию. Это предложение поставщику завести определенную категорию или бренд товара, предложение о совместных промо-активностях на товар а также дополнительную аналитику рынка, либо же поиск поставщиков в определенных регионах Украины с особенными условиями по доставке. Давайте развивать сообщество бизнесменов вместе! Ну вот и все, мы с вами проделали полный путь от регистрации до первого заказа в системе Хабер. Если у вас появились дополнительные вопросы, воспользуйтесь страницей «Вопросы-ответы» на нашем сайте Хабер.Про. Также мы регулярно будем отправлять вам новости и тренды рынка и всячески способствовать повышению ваших продаж. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях под роликами, и мы ответим на них. Удачной торговли!